Здравствуйте, меня зовут Александр, я сервисный инженер компании Able 3D России. В прошлом выпуске мы показали вам распаковку нового принтера Form 3L, и сегодня мы произведем тестовую печать. В первую очередь нам необходимо установить аксессуары в принтер. Начнем. Мы подготовили принтер к печати, теперь перейдем к подготовке задания в Приформе. Мы открыли Приформ. Первым делом мы загрузим сюда модель. Модель у нас загрузилась. Сегодня мы напечатаем функциональный артрес. Первым делом нам необходимо для печати сместить поддержки. Сделаем это автогенерацией. Поддержки у нас автоматически расставлены. Проверяем, все ли у нас хорошо. Все отлично. Выбираем принтер наш. И нажимаем применить. После этого отправляем задание на печать. Задание успешно отправилось на принтер. Теперь запустим печать на самом принтере. Наша печать завершилась, посмотрим на результаты. Наш артрес руки напечатался, теперь мы произведем постобработку и посмотрим на результат печати. Сейчас для того, чтобы нам безопасно снять модель, мы устанавливаем на нашу импровизированную столешницу фиксатор для платформы. Используя шпатель из комплекта, оставки отделяем напечатанную модель от стола. Далее промываем модель в в спирте. Для фотополимера Грей общее время промывки около 10 минут. Для лучших результатов промывки я периодически прополаскиваю модель. После каждой печати не забываем чистить платформу и инструменты от остатков фотополимера и за спиртом. Теперь, когда наша модель промылась, мы подождем пару минут, чтобы она высохла и приступим к удалению поддержек. Поддержки удаляю бокорезами из комплекта поставки принтера. Для лучшего эстетического вида осуществляю постобработку канцелярским скальпелем. В заключении хочу сказать, то, что опыт использования модели Form3L такой же, как у Form2 и у Form3, но его главной особенностью является большая область печати. Если вас заинтересовало данное оборудование, вы можете перейти по ссылке в описании для более подробной информации. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго!